Когда инфляция начинает разгоняться? Инфляция начинает разгоняться тогда, когда деньги, ну до этого деньги были дешевые, и люди начали активно потреблять, и низкий уровень безработицы. То есть, если вы посмотрите любой закон в мире о, о центральном банке, будь то российский закон, будь то закон Соединенных Штатов Америки о ФРС, будь то закон там, о каких-то локальных банках, центральные банки, мировые центральные банки, у них... На самом деле они таргетируют две ключевые составляющие. То есть первая составляющая – это инфляция, какая инфляция в стране, вторая составляющая – это безработица. То есть именно вот этими двумя параметрами и происходит управление со стороны Центрального банка. Кто понимает, почему в России Центральный банк снижает процентную ставку? В России вот заметили, да, Центральный банк снижает процентную ставку. Почему он это осуществляет? Потому что в России снижается инфляция. Почему в России снижается инфляция? Потому что у нас низкий уровень кредитования идет, потому что у нас ну, цена на нефть упала по сравнению там, со 140 долларами за баррель. То есть, что у нас фактически произошло? У нас происходит снижение располагаемых доходов населения. То есть, у людей располагаемых доходов становится меньше. Количество денег, которые они могут потратить на потребление, становится меньше. Почему? Вот Многие говорят, экономисты, с 2014 года у нас происходит реальное падение располагаемых доходов у людей. То есть количество денег, которое у нас остается в кармане после того, как мы сделаем обязательные платежи по кредиту, по коммунальным платежам, за квартиру, минимальный продуктовый набор, которым мы обладаем, то в этом случае оставшиеся деньги, которые у нас есть, их мало. Их реально мало, то есть располагаемые доходы населения на протяжении 5 лет падают в России. Из-за того, что у нас падают располагаемые доходы населения, то есть ситуации, связанные с тем, что у нас население дуром берет, покупает все, что, он, все, что под руку попадет, такого нет. Кто про себя может сказать, что последние пять лет он начал тратить гораздо аккуратнее и гораздо умнее, нежели чем он тратил, допустим, 5-10 лет назад. Потому что 5-10 лет назад мы вообще не парились, да, у нас доходы увеличивались там на 15-20% в год. Мы брали ипотеку, мы пользовались кредитными картами, потребительскими кредитами. Сейчас такого нету, потому что ну, реально зарплата не растет. Располагаемые доходы непосредственно падают. Поэтому у нас и в России происходит снижение инфляции. Снижение инфляции приводит к тому, что Центробанк снижает процентную ставку. Все, вот, я вам опять еще простым языком показал тот факт, да, что у нас ну, Центробанк таргетирует инфляцию да, и уровень безработицы, при этом инфляция и безработица это обратно противоположные закономерности, то есть когда у вас низкий уровень безработицы, все трудоустроены, все имеют работу, все получают заработную плату, постоянную стабильную заработную плату, в этом случае получается, что высокая уровень кредитоспособности, банки с удовольствием вам дают кредит, риск того, что в экономике будут какие-то кризисные явления достаточно низкий, банки выдают кредиты, население активно потребляет, начинает разгонять инфляцию. И наоборот, да, то есть когда у нас безработица не очень высокая, когда у нас располагаемые доходы падают, то в этом случае получается для того, чтобы поддержать, для того, чтобы все это взбудоражить, да. То есть, Центробанк начинает снижать процентную ставку, при этом инфляция позволяет это сделать. Поэтому это следующая закономерность, да, которую вы должны понимать, что в современной экономике кризисы устроены вот по, таком, по такому способу. Да. То есть, нужно понимать… Дорогие или дешевые деньги, а на то дорогие они или дешевые, влияет уровень инфляции. Да? То есть, вот нам важна мировая инфляция, что у нас происходит с мировой инфляцией в настоящий момент и что может поспособствовать росту мировой инфляции. То есть ключевым для нас фактором является, да, что может способствовать росту мировой инфляции.